В листопад, в золотую замять, Удаляясь, слышны шаги. Дождь осенний полощет память И все то, что не сберегли. Каплет морось и в наших душах, Где кромешная пустота. Ясно нам, коль ее послушать, Ты не тот, да и я не та. И река любви обмелела, А была ли река полна? Коль течением тебя то влево, То направо несла она. расставание как настие, Но пробьются сквозь мглу лучи. Заплутавшее где-то счастье, Знаю, в дверь мою постучит.